И всем привет, с вами как Боджи. И сегодня я вам хочу рассказать про такую прекрасную штуку. То есть даже программу не штуку. Razer Game Booster. Заходим в неё, Заходится она очень быстро. Тут у меня всякие игры есть. Как, Кстати, вы наверное не слышите, но может и слышите? Может это звук? О да, какой-нибудь звук. Как из, как из Майнкрафта, если вы слышите. В общем, может, эта серия продлится и... Эм... Надеюсь, вы это видите? Что про... -то... то есть... Мне ну, не то, что что-то там показалось. Что? Прямо я моя записывающая штука. Мандикам, кто-то... т увидите это. Так продолжаем. Сюда всякие игры. Вы замечательно, например, сюда всякие игры. О, из папок. Кстати, какую-то папку, то есть. Значит, я хочу посоветовать вам игру Robocraft. В следующий раз я запущу и буду снимать по ней игрой. Запинкрафт, где это на Донат Лайт, тоже нормальная игруха. Простленд. Это тот чувак. Очень крутой чувак. Скайп, бандикам, лаунчер, всякие, утилиты, подходим к утилитам, ускорение. Возможность э, восстановить и... Ну, смотрите, короче, у вас сначала, когда вы только зайдете сюда, когда только зайдете, у вас будет написано «Ускорить сейчас». Вы, конечно же, нажимаете, и у вас такая программа. То есть, не программа такое окно вы появляется и поделается вот вот так вот да, все делать да. всякие штуки которые наверное вы хотите включить не включить там мне они вообще вообще не нужны не нужны службы и нафиг они у них, что ли службы нет относящихся к Windows все убраны прочее всякая фигня всякая Какие-то буферы очищения, рекомендуемые, нет, нет. не надо. Диагностика, все, есть, анализ можно сделать. Отладка, накладка, не знаю, что такое, ампорт-экспорт. ответить эм, Отменить, отладку и там, восстановить, даже нового, по умолчанию. Можно сделать закомендуемые, можно и пользоваться. Мы ну, рекомендуем. Дефрагмент? Ну, что за типа дефрагмент? Ди и вот тут, блин, это случайно зашел, добавил дефрагментации. Я не знаю, что такое дефрагментация, но тут можно дефрагментировать, да. Драйверы, ну, как у меня нет драйверов, тут идет анализ, и сейчас у меня выйдет ошибка. Недоступный драйвер, да. Ну не ошибка, но так. Крафт ППС слева или вверху? Ну я вот тут сделаю, да. Мне тут удобно? Вы можете тут будет показываться ваш FPS. Вот. Синхронные игры. Вы можете зарегистрироваться. Ну, нажимаем вход. Вы можете зарегистрироваться в Dropbox. Но я не зарегистрирован в Dropbox. Эм, вот. Можно уйти. А вот это меня бесит. О, все. Утилиты. Ну, мы же видели это. Игры. Тут можно искать вашу игру, например. Самая дальняя от меня игра. Это Robocraft. Можно написать даже букву R. Смотрите. Пишем букву R по-английски. Большую только. У вас появляются такие, где есть букву R. Потом пишем. Ро. Ну. Для робокрафта самое подходящее написать робо. Самое подходящее для вас. Вот робо. Вот видите, робокрафт. Берем. Скринкаст. Что такое скринкаст? Здесь вы можете снимать экран. Тоже. В помощью этой программы вы сможете с ним сделать снимки экрана. Это снимать видео. Там вот сохранение. где Разрешение видео. Разрешение видео полное. Там, качество. Самая высокая. Стойте записи видео. Ну я сейчас... А я, кстати, попробую. Микрофон Realtec сделаю, как у меня сейчас. Да. Также тут есть игры. Ну, игр. сканирование игр. Можно сделать тоже. Что мне добавилось? Собственно, ничего не добавилось. Это сама эта игра. То есть не какая игра, а сама эта программа. Тут можно закрыть ее. Ну, как закрыть? Так вот. щит. А, фигня не закрывается, она задолбала уже. So, так. Интересно, как со скайпом промигнет. Я всегда. Скайповый значок. Девай.. А, И сюда. Вот сюда вот девай постоянно. скайповый значок. все И вот. Находим сюда он не загружается, он просто включается сразу. Например, ну, это вам показываю уже. В общем, с вами был 2G. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.